Кругу мы сломали, подбрасывали кирпичи, сейчас пойдем начертать. Это у нас старая деревянная крыша, так, еще задача башку не зацепиться за эти гвозди, надо да, аккуратно Просто так, что еще интересные это вот доски, остатки от досок с крыши. Видите, вот там вдоль всей доски сделаны желоба такие для стока воды. Чтобы вода не застаивалась на доске, чтобы она не гнила. Ну, собственно, ради чего у нас поднялись? Поднялись мы, чтобы продолжить нашу работу по разборке трубы. С трубой особо никто не заморачивался. Причем, походу, вот, по ходу потолок все-таки был выше, очевидно. Вот это же явно потолочная разделка, да? Вот Оттолщение вот этим по сторонам. Потом идет шестерик. И только вверху он переходит в пятерик. Значит, что? Что, Видимо, все-таки мастер изначально делал трубу шестерик. Пятерик это более позднее. Так, вот сейчас я тут. Некоторые раскопки будут производить. Итилевая какая-то пленка. Но она специально закреплена. Так она выполняла какую-то функцию. Защищала, видимо, от дождя. Так, здесь вот железный лист. Вон видите. Так, так, так, так, так. Там с кирпичами заложено. Ну да, так, задвижки-то две, правильно, потому что печки две. А, и вот это вот расширение, соответственно. Вот это кирпич мне попался при разборке трубы. Вот, сажи а, И он тяжелый на навес. Он чуть длиннее, чем современный кирпич. Вот у него явно состав другой. Это какой-то старый советский кирпич. Вот, и вот эти вот характерные такие закругления. Болгарок-то тогда не было. С на нарадился. Вот характерные для этого мастера. У него это почти все уголки, все переходы. Они вот так вот сделаны закруглениями. Уважает меня большое уважение, этот человек вызывает про смесь, которой сложена труба на чердаке, по-моему, конечно, рекомендую делать с известью. Мягкая такая, светло-светло-коричневая -светло длина. Кирпичи, кстати, в очень хорошем состоянии на чердаке. Вот. Некоторые даже можно почистить и использовать. Складываю. И, и, и вот что мы видим там какие-то начинаются хитрости какие-то начинаются хитрости на всякий случай решил зафиксировать, что здесь зачем-то зачем-то идет вот такой вот выход потом идет расширение и даже с тесами. задвижка все-таки интересная тема почему задвижка на чердаке обе задвижки И почему у обеих задвижек сломаны вот эти вот ушки вторая задвижка ниже, то есть задвижка кладется просто на как бы нижний ряд кирпичей, а сверху уже стесывается вот верхний кирпич над задвижкой Вот и вытесали, также вот здесь вот стесанное подгоняли Так, вот мы дошли до ряда, в котором у нас самоварник вставляется. Вот идет канал. Он уходит у нас куда-то вот туда вот. Уходит туда. Это у нас дымоход. Я так понимаю, подтопка. Под потолком ряды начинаем разбирать. То есть там над сводом русской печи вален песок. Какая-то вот такая галька Камешочки Битый всякий кирпич Так, это задняя стенка процессе очистки, стенки, боковой, задней, а, задней да. относительно топки это задняя, ага. значит, нашли вот такие вот штучки, хоп, хоп, хоп, кирпичик такой вот, То есть, видимо, и вот еще, это, видимо, тоже будет у нас прочистка. Ну да, Спасибо. вот там красота всякая. Видимо, вот эти вот кирпичи. Вот здесь вот кирпичи. Скорее всего, это аналогичная штука. Так, вот штукатурку опять отобрали. А, стена и оторвали всю эту облицовку снизу очень хорошо видно столбы на которых стоит печка про эти пропочечные каналы я уже говорил вот проирование. Все углы такой вот прихвачены проволокой так. Вот здесь видно как лежит пропущена просто тонкая проволока миллиметра ну, наверно два стальная проволока в качестве она вот так вот стягивает, стягивает, стягивает и хоп, и уходит там к гвоздю. Вот про закругление я уже говорил, что многие углы у печи сделаны с такими красивыми закруглениями. Вот это вот кирпичи сверху шестком. И все это лежит на металлической такой какой-то типа рессоры, металлическая толстая пластина. Вот мы дошли, оп, дошли вот до этого места, вот эта пластина металлическая толщиной, наверное, миллиметров шесть закругленными краями наверное, чем нибудь из МТС да, подтянули рисовку какой-нибудь чего-нибудь и на ней все это держалось спокойно нигде не погнулось целая труба на ней стояла Тут так, вот вроде соскоблили песок и гальку с арки с свода печи вот там вот такие вот кирпичики лежат, причем она как бы не несимметричная, у нее заужение идет в сторону ости, вот сюда вот. Свод такое ощущение, что он заужается, как и положено. ужину. Такая немножко бочкообразность такая. Вот. Это вот правая сторона, правая стенка печи. Там вот сверху, справа, вот здесь вот я наткнулся и вытащил два кирпича. Если бы они были на месте, то было бы очень очевидно. Вот этот наклон такой идет, как бы отпустя к тыльной стороне печи. Так, это вот мы добрались до свода, свода русской печи. И там вот такие вот кирпичики. гарок ручками вот такие вот еще видно да тук-тук ток -тук. сколько надо было потюкать то понял. ним поэтому да? вот мы тут решили подскаблить турку чтобы хорошо было видно как сделано устье печки